Сборная Украины по футболу с шестой попытки преодолела проклятие плей-офф. Два года назад «желто-синие» участвовали в стыковых поединках. Тогда в отборе на чемпионат мира подопечная Фоменко на своем поле уверенно обыграли французов 2-0. Но в гостях пропустили три безответных мяча, проиграв тем самым путевку на мировое первенство. Досадную традицию украинская сборная была обязана прервать в отборе на Евро-2016 – на в арене во Львове в поединке со словенцами голы Ермоленко и Селезнева подарили украинцам неплохой запас прочности. Накануне же в Мориборе хозяева усилиями Цесара уже на 11-й минуте один мяч отыграли. Впрочем, на этом успехи словенцев закончились, а Ермоленко уже под занавес поединка подвел финальную черту в этом противостоянии. 1-1 в матче и 3-1 по сумме. Таким образом, после длительного ожидания украинская сборная проходит раунд плей-офф и в 2016 году во Франции сыграет на европейском первенстве. Для желто-синих этот Еврофорум станет вторым подряд, поскольку в 2012-м они вместе с поляками были хозяевами чемпионата Европы. Накануне в прессе активно мусолилась тема о том, что на первом этапе украинскую и российскую сборные из-за военного конфликта разведут по разным группам. Некоторые издания опровергали этот информационный вброс. Как будет на самом деле определиться в ближайшие недели? Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции. Жеребьевка финальной части турнира запланирована на 12 декабря 2015 года.